Что будет, если есть много яиц? Трудно представить ежедневный рацион человека без яиц, которые можно употреблять не только как самостоятельное блюдо, но и добавлять салаты, выпечку, десерты. Но что будет, если есть много яиц? И какая норма потребления в пищу этого продукта питания? Наверняка каждый слышал, что много яиц есть вредно из-за высокого уровня холестерина, который находится в них. В желтке и вправду его концентрация достаточно велика – 270 мг в среднем. Но многочисленные исследования показали, что после употребления яиц уровень холестерина почти не повышается. Несмотря на это, в первую очередь следует заметить, что любое превышение допустимых доз, даже самых полезных продуктов, могут быть чреваты для организма человека. Так, например, возможно появление таких проблем, как неполадки пищеварительной системы и возникновение аллергических реакций вплоть до развития диабета второго типа. К такому заключению пришли ученые, основываясь на 25-летнем исследовании пищевых привычек, в котором участвовали 20 тысяч мужчин и более 36 тысяч женщин. В течение научного эксперимента у 1921 мужчины и 2112 женщин был диагностирован диабет. Оказалось, что слишком большое количество потребления яиц в пищу повышали холестерин и глюкозу в крови. Высокий риск заболевания был диагностирован у тех, кто употреблял яйца ежедневно. Несмотря на то, что в яйцах содержится много полезных веществ и витаминов, включая холин, кальций, фолиевую кислоту, йод и белки, если их есть в больших количествах, понижается хороший холестерин. При этом уровни плохого холестерина наоборот растут, перечеркивая всю пользу состава продукта. Анализируя полученные данные, медики Гарвардского университета рекомендуют ограничить употребление яиц до 2-3 раз в неделю, для того, чтобы не навредить своему здоровью. Интеллектом засверкал. Приглашай всех на канал!